Итак, начинаем наш вебинар. Итак, вебинар называется «Быстрый старт в Active Inspire». Итак, ну, во-первых, о программе Active Inspire. Программа Active Inspire служит для создания уроков на интерактивной доске. Основные ее особенности ⁇ это первая кроссплатформенность. То есть данная программа одинаково работает хорошо во всех трех популярных операционных системах Windows, Mac и Linux. То есть, какие бы компьютеры у вас ни стояли в школе, она на всех хорошо ставится и работает. Большим достоинством программы является настройка интерфейса под личные нужды и задачи. То есть, интерфейс программы можно менять в один клик, меняя расположение кнопок, панелей и так далее. И, соответственно, в разные уроки, под разные задачи, можно создавать другой интерфейс. Программа содержит большое количество изображений библиотеки, библиотеке, фоны, действия, видео, звук, графику и так далее. И все это можно еще и импортировать. То есть импортируются все форматы, медиаформаты популярные видео, звук и графики. Также Active Inspire позволяет импортировать Ваши презентации PowerPoint, Smart Notebook и PDF-файлы. То есть, если у вас уже такие вещи есть, их можно спокойно импортировать в Active Inspire для того, чтобы использовать в дальнейшем на уроках. То есть, инструмент достаточно мощный, большие возможности, и ими надо уметь научиться пользоваться. Итак, основным ресурсом, который необходимо пользоваться для того, чтобы работать полноценно в Active Inspire, является сайт Promethean Planet. Поэтому я сейчас чуть подробнее расскажу, где что на этом сайте находится. Итак, во-первых, для того, чтобы работать с этим сайтом, необходимо зарегистрироваться. Нажать кнопочку «Зарегистрироваться» и там не очень сложная процедура. Вводите логин, пароль, имейл и регистрируйтесь. Но так как я зарегистрирован, я этого делать сейчас не буду. Дальше, после регистрации, для того чтобы работать с сайтом, вводите свой логин, пароль на главной странице и кнопочка «Вход в систему». Итак, после того, как вы вошли в систему, вам становятся уже доступны все ресурсы данного сайта. Значит, какие есть здесь ресурсы? Интерактивные ресурсы, флипчарты к урокам. Флипчарты – это те готовые уроки, которые можно скачать и дальше изучать их или показывать на своих уроках. Пакеты ресурсов. Это готовые тематические пакеты для добавления в библиотеку. Они разбиты по предметам. Вы загружаете их, кликаете по ним, и они автоматически добавляются в библиотеку. Ссылки. Здесь полезные ссылки на другие ресурсы, которые можно посмотреть. Сайты различных федераций, каких-то интересных сайтов, порталов, также вот по разным предметам они рассортированы. Интерактивные уроки. Интерактивные уроки. В этом разделе есть несколько тем, которые содержат внутри себя различные материалы по теме. Вот, соответственно, зимняя олимпиада. Если мы перейдем, то там мы можем получить да, вот копилка идей, ресурсы по этой теме. То есть мы можем загрузить какие-то ресурсы и использовать их для того, чтобы создавать уроки по данной теме. Кроме ресурсов, уроков, липчартов, которые можно скачать, также здесь можно получить доступ к поддержке. То есть можно задать вопрос непосредственно производителям ПО и интерактивных досок. Ну и здесь же загрузка программного обеспечения Active Inspire, загрузить ПО Active Inspire. Здесь я расскажу чуть попозже, поподробнее. Но прежде чем рассказывать о загрузке ПО, я остановлюсь на версиях. Какие две версии Active Inspire существуют? Это версия, personal, персональная версия и профессиональная, Professional. Чем они отличаются и каковы условия их использования? Итак, когда вы загружаете программу с сайта, у вас автоматически активируется профессиональная версия на 60 дней. То есть 60 суток вы можете пользоваться полноценной версией Active Inspire. Если вы в течение 60 суток не введете ключ активации, то ваша программа перейдет в версию personal, то есть персональная, и вы будете ею пользоваться уже бесконечно, сколько хотите. В чем различие этих двух версий? Профессиональная версия. Она обладает полным спектром инструментов и инструментов для создания интерактивных флипчартов. Вот я для примера показал панель инструментов профессиональной версии и персональной версии. Видно, что в персональной версии инструментов в два раза меньше. Но это только одна вещь. Также создание интерактивных флип-чартов различных действий. Их, они уменьшаются в разы. То есть персональная версия она чуть-чуть помощнее обычного графического редактора. То есть она работать будет, но возможностей в ней очень мало. Также профессиональная версия автоматически обновляется. То есть при выходе обновлений вы загружаете это обновление, устанавливаете. Если же... Так. Если же у вас персональная версия, то вы не будете получать сообщений об обновлениях. И для того, чтобы обновить, вам придется скачать с сайта, удалить программу, потом установить заново. То есть очень большие проблемы с установкой новых версий. То есть поэтому нужно иметь ключ для того, чтобы активировать профессиональную версию. А профессиональная версия активируется только если у вас есть оборудование промитинг вот я сейчас перейду на сайт и мы рассмотрим как получить и загрузить ftfinspar итак чтобы загрузить и получить код активации ftfinspar Нужно с главной страницы перейти на страницу «Загрузить ПО Active Inspire». Когда вы сюда перешли, появляется вкладка «Загрузка». Кликаем по этой вкладке и переходим вот на такую страницу. И теперь на нее внимательно смотрим. У вас уже может быть ключ Active Software. Active. То есть, допустим, вы когда-то раньше устанавливали, потом переустановили Windows, и ключ у вас сохранился. Поэтому вы можете кликать первый пункт и сюда вводите свой ключ, который у вас уже есть. Если вы впервые установили программу, впервые ее активируете, то дальше выбираете, какой пункт у вас есть. Если у вас доска ActiveBoard 300, 300-я версия доска, это которая с колонками, но работает только с маркером. Вы, соответственно, выбираете этот пункт, выбираете здесь серийный номер оборудования и вводите два кода, которые находятся на стикере на вашей доске. Обычно с правой стороны, сбоку, есть стикер, и там два номера серийный номер и номер продукта, код продукта. Вы их сюда вводите и нажимаете кнопку «Проверить» и получаете, соответственно, код активации. Другой вариант получения кодов активации Active Inspire это если у вас оборудование не доска, а вот один из список. Active Bot, Active Expression, Active Panel, или Active Board 500 серии. 500 серии это доска, которая с колонками, но при этом еще и работает, на ней можно работать пальцами, и маркером, и пальцами. Так вот, если у вас есть система голосования, интерактивная панель, прометин, или доска 500 серии, то вы жмете последний пункт. И здесь, соответственно, рассказывать, каким образом происходит активация. А активация происходит таким образом. Если у вас одно из этих оборудований есть, то профессиональная версия активируется автоматически. Вы скачиваете программу, подключаете к этому оборудованию ваш компьютер, и профессиональная версия активируется. Если у вас нет ни одного из этого оборудования, ни доски 300-й версии, ни доски 500-й версии, ни система опроса, ни интерактивной панели то вы можете заходить на эту же страницу, скачивать программу, устанавливать, и она у вас будет работать 60 дней как профессиональная, а потом будет как просто персональная версия, сильно ограниченная. Если у вас доска сотой версии, это доска Promethean ActiveBoard 100, которая без колонок, это доски сотой версии, 187, 178. На эти доски профессиональная версия не активируется. То есть с этими досками можно работать только персональная версия сильно ограниченная. Таковы условия лицензирования компании проmitтин. Дальше это по поводу активации и загрузки. Да, когда вы ключи свои здесь вводите коды, то автоматически вам на e-mail приходит код для активации и программа автоматически загружается. То есть самое главное это здесь правильно ввести коды ваши вашего оборудования. Теперь про лицензии. Сколько лицензий, каких? и для чего. То есть, если у вас есть какое-то одно оборудование, значит, у вас уже есть одна лицензия, и одна лицензия позволяет установить, активировать профессиональную версию на пяти устройствах, то есть на пяти компьютерах. Значит, вы можете установить программу и активировать профессиональную версию на пяти компьютерах. Если у вас в школе два устройства Promethean, это, допустим, там интерактивная доска 300 и система опроса, то, соответственно, у вас уже есть две лицензии. На каждую по пять компьютеров вы можете активировать профессиональную версию соответственно, на 10 компьютеров, ну и так далее. То есть каждая лицензия дает право активации профессиональной версии на пяти компьютерах. Итак, это у нас первая часть была. Как загрузить, откуда загрузить, как получить код активации. Если у вас вопросы какие-то есть, можете писать в чат. Звук включать я не буду, потому что это, как правило, очень плохо заканчивается всякими визгами и пищаниями. Поэтому, если вопросы есть, пишите в чат. Справа вкладка «Чат». Poly Send To выбираете everyone, то есть каждому всем. И пишите свой вопрос. Следующая у нас часть, вторая, будет посвящена просто общему обзору программы, то есть как она выглядит и что где находится. Это для новичков или для тех, кто пользуется другой доской. Да, пальцами можно пользоваться только на досках 500-й серии, выше уже нету. 500-й серии доски Active Board 578, Active Board 587 и Active Board 595. Вот три доски. Я говорил, что устанавливать можно сколько хотите, но у вас будет... Персональная ограниченная версия. И каждый ключ, он же активируется в интернете просто. Если будет слишком много активации какого-то ключа, то, соответственно, этот ключ заблокируется. Поэтому, если будет засечено на серверах активации, что у вас очень много ключей активировалось там за какое-то время, да, то просто этот ключ заблокируется, и все, и он будет у вас абсолютно нерабочим. Поэтому нежелательно устанавливать очень много лицензий даже на своих домашних ПК, то можно остаться вообще всей школе без лицензии. И потом будете самостоятельно доказывать англичанам, что вы делали, как и почему, чтобы они вас, может быть, простили. Итак, вторая часть у нас. Общий обзор программы. Какой лимит? Да, 5 штук, одна лицензия, чтобы активировать профессиональную версию. То есть каждое устройство, Active, Board, Expression, опросы, позволяют активировать на 5 устройствах. так переходим к обзору самой программы, наш, что там в ней есть. Итак, переключу интерфейс заодно, чтобы было видно, как это делается. Презентацию я это выложу. То есть все, что у меня в презентации, я для того, чтобы потом выложить. Поэтому показывать буду непосредственно в программе. Итак. То есть три области в Active Inspire – это левые панели, верхняя панель и центральная большая часть, где, собственно, создаются слайды Active Inspire. Ну и четвертую часть можно выделить – это панель инструментов. Верхняя панель, она стандартная, как правило, для работы с файлами. И здесь перечислены все инструменты в пункте «Инструменты». На панели инструментов инструменты не все. Здесь те, которые вы можете менять, удалять, добавлять свои. Все инструменты находятся в пункте «Инструменты». Поэтому первым делом, когда вы начинаете работать, нужно пройтись по этому пункту и попробовать каждый из этих инструментов. Левая панель называется «Панель обозревателей». Здесь находятся семь так называемых обозревателей, которые выполняют каждую свою функцию. Первый – «Обозреватель страниц». Он, соответственно, дает нам доступ к страницам. Мы можем переключать страницы в этом обозревателе, и получать свойства по работе с каждой из страниц. Второй обозреватель. Обозреватель ресурсов. То есть это та самая библиотека действий рисунков, шаблонов, тем и так далее, которые можно использовать. Третий обозреватель. Обозреватель объектов. Здесь перечислены все объекты, которые есть у нас на странице. Да, можно выделять по названиям этих объектов данные объекты и работать с ними. Можно также перемещать их с одного слоя на другой. Так, Дальше. Четвертый обозреватель примечаний. В «Обозреватель примечаний» можно писать любые примечания по данному слайду. Сюда можно писать задания, объяснения, задания для учеников, для учителей, какие-то объяснения для себя и так далее. То есть все, что угодно можно здесь писать. Дальше. пятое. «Обозреватель свойств». В этом обозревателе перечислены все свойства объекта. Мы выделяем объект. И здесь перечислены все его возможные свойства. Поэтому, если вы хотите разобраться, что можно делать с тем или иным объектом, выбирайте объект. Вот, допустим. Так, вот. Выбрали объект. Перешли в обозреватель свойств. И можно смотреть, что с этим объектом можно делать. Что с ним можно поменять, как его можно настроить. Обозреватель действий. Шестая обозреватель, шестая панель. Это один из главных обозревателей, который позволяет создавать интерактивность. Вот Сегодня мы его рассмотрим чуть попозже, поподробнее. И последний седьмой обозреватель, это обозреватель голосования. Если у вас есть система опроса Active Inspiration или Active Engage, то, соответственно, работа системы опроса происходит в этом седьмом обозревателе. Здесь создаются списки классов, здесь создаются устройства, связываются устройства с учениками, запускаются тесты и так далее, и так далее. То есть все происходит здесь. Таким образом, если у вас есть система опроса, то Active Inspire программа также полноценно работает и используется. Итак, для того, чтобы... Переходим дальше. Для того, чтобы работать и быстро освоить программу, в, небольшом, в недавнем прошлом был закончен видеокурс. Так, видеокурс. Этот видеокурс записан на диск и размещен на портале AdCommunity. Так, ссылку не поставил. Итак, этот видеокурс находится по адресу «В помощь пользователю» «Актива Inspire, обучающий видеокурс. Если вы не зарегистрированы и не авторизованы, то видеокурс выходит в очень вырезанном виде. И такой же урезанный вид находится на диске. Для того, чтобы просмотреть этот видеокурс полностью, нужно зарегистрироваться на это комьюнити и войти, то есть ввести логин-пароль. И тогда вам становятся доступны видеокурсы, вот разбитые на отдельные маленькие уроки. Пройдя от начала до конца, вы освоите полностью эту программу. Так, отлично. Спасибо. Так запускается видеокурс и идет ролик. Итак, таким образом, можно изучить программу. И те, кто получает от нашей компании доску Active Inspo, Active Board или покупает ее, то там уже этот видеокурс вложен с этой доской. Можно, соответственно, работать и изучать. Дальше я уже говорил, что обратил внимание на некоторые обозреватели. Только вот сегодня в течение нашего вебинара обратим внимание на три из них. Это, во-первых, обозреватель объектов. Разберем его поподробнее, потому что именно с ним происходит активная работа при создании уроков. Обозреватель свойств, да, потому что без него не обойтись при настройке свойств объектов. И обозреватель действий. Вот эти три кнопочки. Обозреватель объектов, свойств и действий. Третья, пятая и шестая. Важные обозреватели. Именно сегодня мы рассмотрим работу с ними. Которые позволяет настраивать и создавать интерактивность на слайдах. Так, ну вот сейчас... Если есть вопросы, можете задавать. И после этого мы перейдем ну, к самой интересной части, к разбору конкретных вариантов, страниц, как они создавались, как создаются. Вопросы есть? Так, вопросов нет, наверное. Нет, интерфейс абсолютно одинаковый, никакой разницы. То есть программа одинакова, что в Mac, что в Windows, что в Linux. Вы могли бы заметить, допустим, интерфейс различные, если там в самой программе заложены два интерфейса, для маленьких детей и для взрослых. Active Inspire Studio и Active Inspire Primary. Но это переключается все очень легко и просто. А в разных операционных системах интерфейс одинаковый. Никакой разницы. Итак, ну, а теперь, значит, переходим, собственно, к основной теме. Это быстрый старт, то есть разбор некоторых основных таких часто используемых приемов для создания интерактива на страницах Active Inspire. Так, извиняюсь. Сменю я интерфейс для удобства и начнем работать. Итак, первый пример. И потом рассмотрим, как этот пример устроен и, может быть, варианты его использования. Итак, первый пример следующий. Английские слова, в частности, и при клике по слову на доске появляется его перевод. То есть можно задать вопрос, обсудить и проверить, правильно или нет. Здесь есть терочка, которая удаляет это слово. Чтобы посмотреть, что находится, как это работает, я включу обозреватель объектов по слоям. И теперь просто нужно обратить внимание, что происходит при клике. При клике по словам происходит перескакивание слов внутри слоек. Текст становится выше или ниже рисунка. То есть, кликнув по слою, я перемещаю текст 2, а текст 2 это вот этот вот код кошка, на самый верх. А стерка перемещает изображение на самый верх. То есть, что происходит? Выделю я стерку и посмотрим. Перейдем в обозреватель действий и Найдем это действие. Вот. Стоит действие на верхний слой. И в свойствах этого действия указано, что целью у нас является изображение 1. Изображение 1 это доска. Итак, что то есть происходит? Я выбираю стерку, перехожу в обозреватель действий, выбираю действие на верхний слой и указываю, что целью у меня является доска. Ок. Okay. То есть... При клике по стерке на верхний слой поднимается доска. То же самое на всех этих словах. Cat на верхний слой, а целью является текст 2. Код кошка. То есть при клике по слову cat текст код и кошка поднимается на верхний слой. То есть вот это вот первый прием, который позволяет нам работать с объектами, перемещая их по слоям. То есть, скрывая или показывая, меняя их местами. Действия с объектами и по слоям. На задний план, на передний план, на верхний слой, на нижний слой. Меняя местами объекты, мы тем самым будем скрывать или показывать тот или иной объект. Для примера, я сейчас прямо в прямом эфире, вот для примера мы проделаю, вставим новую страницу и сделаем следующее. То есть вставим несколько изображений и создадим такую ситуацию. Есть маленький значок изображения, и при клике по этому значку появляется его большая копия. Я вставлю несколько, ну, три изображения, каких-нибудь из стандартных изображения все равно какие напускаю ну, одно я его уменьшу ставить второе уменьшу так и третье Уменьшу. Вот примерно так. Размеры можно подгонять потом. Теперь я вставлю эти же изображения. Но или так сделаем. Дублировать. Но уже растяну его, сделаю большим. Дублировать. И здесь дублировать. Вот так я их совмещу один с одним. Так компьютер повис. Подождем чуть-чуть. Так. так, вот так, и вот так одно на одно мы их положим. А теперь делаем следующее. Выбираем картинку действия с объектами на верхний слой. С целью указываем точно такую же картинку, да, но большего размера. Окей. Применить. Выбираем вторую картинку. Действие с объектами на верхний слой целью такую же картинку, но крупней. Окей, применить. И третью картинку также. Так. Окей, применить. И теперь что у нас получается? При клике по маленькой картинке у нас наверх выходит более крупная ее копия. Таким образом, применений данного приема достаточно много, потому что вот так по слоям располагать можно абсолютно любые объекты, и картинки, и различные тексты, формулы. И таким образом можно разложить на слайде в порядке в определенном какие-то объекты и использовать это в своем объяснении. Немного слайдов создавать, а все разместить на одном, и таким образом переходить от пункта к пункту, рассказывать и объяснять. Если какие-то вопросы или замечания есть, пишите в чат. То есть Сейчас отступлю я от плана, чтобы по каждой конкретному слайду можно было сразу задавать вопрос. Поэтому, если есть вопросы, сразу спрашивайте, я их сразу почитаю. Только по теме. Все, давайте про активацию, раз уже прослушали, маленько попозже. Сейчас самое интересное. Вопрос я запомнил, я его повторю. Итак, это был первый прием перемещения по слоям. Вверх-вниз, соответственно, проявляя различные объекты. В смысле, что за модификация ручки? Это вы про этот инструмент, модификаторы ручки. Ну, вы выбираете перо или маркер инструмента, модификаторы ручки, и при этом появляется вот такая панель, которая позволяет рисовать. Вот эти указанные здесь фигуры. Ну и так далее. Так, ну вот теперь к этой моей страничке, что здесь. Здесь у меня такая вот, чисто для только для того, чтобы показать различные возможности. Для начальной школы инструмент. Циферки двигаются вверх-вниз, вправо-влево они не движутся, плюсик не движется, здесь также вверх-вниз, и здесь, соответственно, дальше можно менять сумму. Значит, что здесь происходит? Здесь используются так называемые ограничители, то есть я выделяю объект, и теперь я рассмотрю свойства. Перейду в самый низ. Здесь есть ограничители. Итак, обозреватель свойств. В самом низу есть целый пункт, называется ограничители. Этот пункт позволяет ограничивать действия объектов на странице. То есть, чтобы они вели себя так, как нам нужно а не так, как хочет сам объект. И, в частности, здесь у меня стоит ограничитель. Можно перемещать вертикально. То есть, по умолчанию всегда стоит свободно, то есть как угодно. Вот сейчас он... Так, а если... Так, вот этот тут у меня. Если поставить только вертикально, то, соответственно, он будет двигаться только вертикально. Можно аналогично поменять, только горизонтально. Он, соответственно, будет двигаться только горизонтально. Вот я испорчу свою страничку. Теперь она будет двигаться только горизонтально, а вверх-вниз уже двигаться не хочет. То есть ограничители они нам дают возможность ограничить поведение объектов на странице. Будут у меня еще ограничители, другие используются дальше. Вот просто покажу, что здесь еще можно. Можно блокировать. Если выбрать верно, то данный объект будет блокировать другие объекты и не давать им двигаться. Привязать к сетке, да или нет. То есть привязывать объект к сетке на странице или нет. То же самое привязывать к координатам. Можно перемещать по какой-либо линии, но это сегодня я еще буду использовать. Разрешить измерять размер или не разрешать изменять размер. То есть таким образом на разные объекты можно разноложить ограничения, и они вас тогда не подведут во время урока, а будут вести точно так, как положено им вести на этом уроке. Ну, вот в частности, применение еще одного ограничителя – это блокировать. Вот здесь счеты. Вот эти овалы могут двигаться только горизонтально, Вверх-вниз они двигаться не могут, и эти овалы не могут двигаться за вот эту вертикальную линию синюю. Вот он доходит и останавливается. И также он останавливается у других овалов, не идет. Вот можно, вот он дальше не движется, не хочет. Что здесь есть? Я беру вот эту линию, левую смотрю ограничители и смотрю, можно блокировать, и стоит верно. Это значит что любой объект, который доходит до этого, до линии, касается ее, перестает дальше двигаться. Поэтому, когда доходит у меня овал до этой линии, он останавливается, и дальше он двигаться не будет. Теперь овалы. Смотрим, что происходит. Выделю я овал. У него стоит, можно блокировать. То есть каждый из этих овалов блокирует остальные. И кроме того, у него стоит, можно перемещать только горизонтально. То есть, овалы мои могут двигаться только горизонтально и при этом блокируют друг друга. Таким образом, получились счеты. Можно их передвигать и, соответственно, работать. Ну вот теперь самое интересное. Самый инструмент интересный называется волшебные чернила. Сначала объясню суть этого инструмента, но потом посмотрим, как оно используется. <coughs> ну и ваши идеи, по тому, как можно его использовать. Итак, инструменты волшебные чернила. Инструмент волшебные чернила делает прозрачным тот объект над которым эти волшебные чернила Находится. То есть я сейчас для иллюстрации вставлю страничку чистую и сделаю два разных объекта. Ну, вот так красно-синий квадратик. Ну и допустим круг. Посмотрим, они расположены на слоях. Я их перемещу на верхний слой. Вот. Теперь я возьму инструменты, волшебные чернила. И проведу этими волшебными чернилами. Видите, что получается? Волшебные чернила, вот оно у нас, перо. Оно сделало видимым нам дно. Я возьму еще одну фигуру другого цвета. Вот. И эту фигуру я оставлю в среднем слое. Передвину... Так, стоп. Передвину ее сюда. Так, надо и было не синюю делать. Да что ты? Что-то мне на одни и те же цвета тянет меня. Ну Вот так черную сделаем. Вот. Мы видим, что перо волшебные чернила делает нам прозрачным фигура 1 и 2, то есть круг с квадратом, и при этом нам становится виден вот этот пятиугольник на другом более низком слое. То есть волшебные чернила делают прозрачным те фигуры, которые находятся в одном слое с чернилами и под этими самыми чернилами. Теперь я перейду к тому, с чему начал. И вот, собственно, что здесь происходит. Вот такая линза. Она делает прозрачным прямоугольник. И под этим прямоугольником видна картинка, всем известная, с пингвинами. Всем известная картинка с пингвинами, это вот оно, изображение. Фигура это мой прямоугольник желтый и с зеленым ободком. Перо это мое волшеб... волшебное чернила. Ну а фигура 2 это рамка. Чтобы я вот могу их вместе выделить. Вот они у меня совмещены. Фигура 2 и перо совмещены для того, чтобы получить вот такую красивую просветляющую рамку. Ну еще одно использование уже чисто учебное, это спрятать ответы. То есть уже стандартный известный прием с интерактивными досками. Спрятать ответы, а потом их, соответственно, проявлять. Проявляем столицы стран для того, чтобы проверить ответ учащихся. Что здесь происходит? Тексты вот эти находятся на среднем слое. Ответы дальше закрыты прямоугольником белым. Вот он, белый прямоугольник под цвет фона. А волшебные чернила проявляют этот белый прямоугольник, тем самым открывая нам текст. Вот таким образом используется волшебные чернила для проявления объектов и скрытия потом других объектов, которые находятся на более низких слоях. Как создается вот такая вот линза, причем ее можно делать абсолютно любой формы. Чем сложнее, тем просто посложнее будет создавать. Но каким образом? Мы берем волшебные чернила. Чертим ту фигуру, которая нам нужна. Так. Ну, примерно вот так. Дальше берем прямоугольник. Так, прямоугольник. Который нам нужен. И чертим этот прямоугольник. Только надо было его делать прозрачно. Так, значит, мы его сейчас... Так, прямоугольник без заливки. Фигуру помещаем на самый верхний слой. Переходим в свойства, делаем толщину линии побольше. Ну, или можно... Так, так, так, так, так. толщину линии побольше, все, теперь берем опять, обводим и объединяем. Все, теперь наши волшебные чернила вместе с рамкой получили вот мы линзу. Ну вот уже и этот инструмент, если даже вы предыдущий со слоями Так, Вот предыдущий со слоями и вот это вот использование волшебных чернил будете использовать, кому-то показывать. Это уже большой-большой вам плюс будет, особенно на всяких открытых уроках. Ну и детям уже будет значительно интересней. Так, прием вот этот вот. Вопрос есть по приему? на и пока меня вообще слышно? А, ну и хорошо. Так, ну и давайте по блокировке, потому что это уже было. Соответственно, давайте. Ждем вопроса от Игоря сейчас. Каким образом будут блокировать друг друга треугольники? Ну давайте попробуем. Треугольник один и треугольник другой. Так. Переходим в обозреватель свойств. Можно блокировать верно. И попробуем. Вот треугольник. Я один двигаю. И вот он заблокировал. То есть он блокирует по прямоугольной рамке. Вот сверху тоже, дальше не двигается. По прямоугольной рамке, вокруг этого треугольника. Со слоями это еще вот, вот, вот, вот, вот, вот это. Выделяем объект, так. переходим на обозреватель действий и выбираем действия с объектами. Здесь действий очень много разных, вам просто надо пройтись по ним и посмотреть, почитать. Мы выбираем с объектами, чтобы поменьше их было. А дальше здесь есть работа со слоями, Вот на верхний, на средний, на дальний и так далее. Так, волшебных чернилах, хорошо. А, каким образом, там чего так вот. Волшебных чернилах. Самое главное, чтобы... Удалю я вот эти чернила. Вот оно, наше волшебное чернило, перо. Оно делает прозрачным те фигуры, которые находятся с ним в одном слое, но под этим пером. То есть, если я сейчас изображение моих пингвинов... Возьму и передвину верхний слой, то и пингвины тоже становятся прозрачными. Видите, все. То есть волшебные чернила делают прозрачными те объекты, которые находятся в одним слое с ними и под этими чернилами. Если я пингвинов подниму выше пера, то вот они все закрыли. Если ниже, то они делаются прозрачными что-то я. А если уберу совсем на другой слой, да, то мы теперь их видим. То есть надо. Ну вообще сейчас видеороликов уже достаточно. По интернету, как это использовать. Конкретно я еще не делал. Хотя в видеокурсе есть там пункт, где это разбирается. Потому что все инструменты в видеокурсе разбираются, ну, в том числе и волшебный чернил там тоже, может быть, не так подробно, но тоже рассматривается. Итак, стоп, идем дальше. Следующий популярный инструмент это создание различных корзинок для того, чтобы сортировать объекты. Так, что у нас здесь... Как работает? Здесь нам надо разделить слова на глаголы прилагательные, ну или вообще не относящиеся ни к глаголам, ни прилагательным. Я беру слово и переношу. Если слово неправильно, не сюда, оно улетает. Если оно сюда, оно остается в этой корзине. Ну и, соответственно, если оно не туда, не туда, то, соответственно, оно никуда, оно остается на месте. Итак, что здесь есть что? Ну, выделю я, во-первых, так, любое слово. Вот глагол. Перейду на страницу свойств. И теперь мы рассматриваем пункт контейнер. То есть прием называется контейнеры. Контейнер. Здесь главное у всех объектов, которые мы будем сортировать, а это вот эти слова, выбрать пункт, Вернуться на месте, если не содержится. И видите, у меня выбрано верно. То есть, если это слово не содержится в другом объекте, оно должно вернуться. И так практически у каждого слова. Вернуться на месте, если не содержится верно. У каждого. Можно проще сделать, просто обвести их все вместе и выбрать Вернуться на месте, если не содержится верно. То есть, чтобы это быстро, чтобы не каждое перебирать а сразу выделить все их вместе и выбрать этот пункт. Теперь, собственно, создаем наши контейнеры. Контейнерами у нас являются корзинки. Выбираем корзинку, смотрим у нее что. Эта корзинка может содержать ключевые слова и ключевое слово, глагол. Вторая корзинка может содержать. Так, стоп. Вторая корзинка может содержать ключевые слова. И ключевое слово прилагательное. Вот теперь еще одно понятие у нас: ключевое слово. Что такое ключевое слово? У каждого объекта. Так, сейчас вот иду. Можно задать ключевые слова в идентификации. У нас используются два ключевых слова – глагол и прилагательное. Вот, соответственно, я каждому слову, если оно глагол, даю ключевое слово «глагол», если это прилагательное, даю ключевое слово «прилагательное». И так вот у всех слов. Да? Если это и не глагол, и не прилагательное, вот пять, я ни одного ключевого слова ему не даю. Теперь я беру корзину, перехожу в контейнер, выбираю «может содержать ключевые слова» и пишу слово «глагол». Теперь эта корзина может содержать только глаголы, а здесь только прилагательные. Таким образом, глаголы лягут сюда, но не лягут сюда. Прилагательные лягут сюда, но, соответственно, не лягут сюда. Ну, а если не то и не то, то не ляжет никуда. Кроме того, контейнер может содержать не только ключевые слова, но и какие-то отдельные объекты. Во-первых, определенный объект. То есть, если у вас один какой-то объект, немного, как у меня здесь, а только один, то можно выбрать определенный объект и дальше этот объект указать. Вот, соответственно, указать, какой вам нужен. Если же у вас объектов много, надо рассортировать то, соответственно, нужно обязательно создавать ключевые слова. И словам создавать эти ключевые слова. Вот таких корзин, то есть контейнеров на странице, может быть сколько угодно. Можно сортировать абсолютно что угодно. текст, рисунки, видеоролики, все что угодно и по каким угодно признакам. То есть все зависит от вашей задачи и от вашей фантазии. Какие раздать ключевые слова объектам и как их рассортировать. Ну а задач сортировки уже в образовании достаточно много по всем предметам. Не только в языках, но и в математике, и в физике, и химии, и в иностранных языках и так далее. То есть тоже очень популярный прием, который позволяет создавать различные задания. Вопросы по этой страничке есть. Тем объектам, которые сортируем, обязательно задаем свойства в, в контейнере. Где у нас? Так, в контейнере. Вернуться на место, если не содержится верно. Ну а сами контейнеры может содержать и дальше ключевые слова и пишем, какие именно ключевые слова оно может содержать. Так, вопросов нет, переходим дальше. Ну вот еще один достаточно популярный инструмент еще с программы Smart Notebook. Да, перенес в Active Inspire, но я ее маленько доделал таким образом, что объекты, так, объекты не перемещаются вне трубы, они могут перемещаться только по трубе. И, соответственно, здесь смотреть правильный ответ. Только по трубе. А вне трубы они не двигаются. Соответственно, да, что я здесь использовал, опять же, использовал ограничители. Я сделал вот объектов несколько линий, которые вдоль трубы и вдоль этой границы объекты. Где установил ограничители. Так, ограничители может блокировать. Верно. Таким образом, я создал границу, через которую объекты не двигаются. Объекты не двигаются, создал границу, они могут двигаться только через трубу. Таким образом, инструмент стал более совершенным, особенно для использования в начальной школе, где детям это очень-очень нравится. Еще прием организации интерактивности. Итак, вот опять у нас несколько объектов. И как можно здесь теперь организовать работу. То есть видно писатели. да, Если какой-то общий урок для демонстрации. Вот у меня по кнопочке стрелочка вверх. Портрет становится крупнее. По звездочке он возвращается обратно. То же самое второй. Если по портрету щелкну. Он поднимается на верхний слой, по звездочке он опять маленький. И то же самое с Гоголем. По стрелочке он вверх, большой и по звездочке назад. То есть, что здесь происходит? Ясно, что здесь опять работа с объектами. Так, вот я выделю стрелочку. Так, не хочет она никак выделяться. Итак, выделю стрелочку и посмотрим, какое действие здесь настроено. Здесь настроено действие пошаговое изменение размера правой нижней части. То есть у моей картинки будет изменяться размер правой нижней. Это значит, она будет изменяться. Так. Я остановлюсь на некоторое время. Кто-то у нас включил микрофон свой. Так, я все микрофоны отключил. Продолжим. Итак, пошаговое изменение размера правой нижней части. Это значит, моя фотография будет изменяться вправо вниз. Дальше я указываю, на сколько единиц, на 300 пикселей, и что именно. Изображение 3. Изображение 3 это фотография Пушкина. Теперь звездочка у меня возвращает назад. Значит я выделяю звездочку. Опять пошаговое изменение правой нижней части, но минус 300. Если у стрелочки в плюс 300, то у звездочки минус 300. Таким образом они у меня увеличивают и уменьшают. На один и тот же размер. Ну, соответственно, также у меня. чеху берем. Пошаговое изменение нижней части. Это значит, что она будет у меня изменяться вниз на 300 единиц. Если я возьму звездочку, нижней части минус 300. Значит, она у меня возвращается назад. Ну и, соответственно, здесь пошаговое изменение левой нижней части, то есть будет изменяться влево-вниз, то есть ближе к центру на 300. И звездочка на минус 300, то есть вернется назад. Кроме того, на каждой фотографии у меня настроена уже известный нам на верхний слой. Вот цель не указана, значит действие будет производиться на тот объект, по которому мы кликаем. Так, вот мы Видите, Пушкин, я его теперь нажму, вот он у меня перейдет наверх. И звездочка верну назад. И Гоголь. Таким образом, можно, занимая немного места на слайде, раскрывать, увеличивать, то есть обращать свое внимание на эти самые объекты. То есть о ком вы говорите, того увеличили и можно дальше говорить. А под ними можно размещать еще... Так. Уважаемые дамы и господа, выключайте свои микрофоны, пожалуйста. Так, вопрос здесь. Есть вопросы? Ладно, тогда переходим к следующей части. Работа с мультимедиа. Итак, вот такая у нас... Стоп. Что-то я все испортил. Так. Вот так она должна быть, страничка. Да, тему странички Аган Себастьян Бах. Дальше при клике появляется этот самый Бах. Можно дальше рассказывать, говорить, рассказывать. По мере рассказа кликнуть фотографии, появляется список его произведений. При клике по произведению запускается музыка с этим произведением. И вторая, соответственно. Итак, мы рассмотрим, что здесь, каким образом работает. Итак, сначала у нас... Заголовок. При клике по заголовку смотрим, что происходит. Ищем действие. Оно тут выделено должно быть. Вот. Действие называется скрытый. И целью является изображение 1. То есть фотография Бах. То есть что делает это действие скрытый? Оно делает нам объект либо скрытым, либо потом его проявляет. То есть при клике о заголовку у нас бах либо скрывается, либо появляется. Первоначально его нету. По мере разгаза он у нас появляется. Кроме того, на саму фотографию также настроено действие скрытой. Но целью у нас теперь является второй объект. Фигура 2. А фигура 2 это прямоугольник. Это прямоугольник который у нас закрывает белый прямоугольник. Вот он. Он закрывает тексты музыки. Вот он закрывает. Таким образом, при клике по фотографии этот прямоугольник либо прячется, либо показывается. Если он спрятался, то мы тексты видим. Если он показывается, то мы тексты, соответственно, не видим. Дальше. Тексты музыки. Вот тексты. Так, текст Вот. Орган, прелюдии, фуга. Смотрим, что у нас здесь. Сейчас мы действие найдем. Какое у нас тут действие стоит. Вот оно стоит действие. Открыть документ, файл или звук. И указан имя файла. То есть указан музыкальный файл. То есть мы ищем на компьютере этот файл. И указываем его. ну Вот я теперь испортил. Вот, музыкальный файл. То же самое на вторую. На второй текст у нас также указан музыкальный файл. Таким образом, мы получили вот такую вот... А, я сдвинул прямоугольник мой. Где-то прямоугольник сейчас. Так. И вот мы получили такую страничку. По мере разговора появляется фотография, потом появляется список композиций, и эти композиции можно запускать, запускать и слушать. Так, откуда взяли круг и звездочку? Это у нас по этой страничке. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, это рано. Круг и звездочки взяты из библиотеки, инструменты для разработки урока, кнопочки-значки, вот звездочка, вот они, стрелочки разные, библиотека, инструменты для разработки урока. То есть здесь различные элементы, которые позволяют... вот организовывать интерфейс. Стрелочки, всякие интересные кнопочки, поля и так далее. Так, бах рассмотрели. Переходим вот сюда. Я здесь специально сделал овал видимым. Вот он здесь овал. Теперь смотрим. Луна движется вокруг Земли по орбите. По другой орбите она двигаться не может никак. Она не уходит с этой линии. Я специально сделал сейчас орбиту видимой, чтобы вам было видно. Итак, что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Выделю я Луну, перейду в свойства, и в пункте ограничителя показано, можно перемещать по пути, а в качестве пути... так. Не понял, а куда у нас путь делся. Луна по пути. А путь к чему-то не указанный. Фигура. Окей. Вот он движется по этому пути. Фигура наш овал. А сейчас я овал сделаю полностью видимым. Вид. А, стоп, овал. Господи, так. Полностью видимым. Вот теперь Луна. Вот она, фигура, наш овал. Окей. Итак, наша Луна может двигаться по пути фигура 1. Все, по другому пути она двигаться не будет. Ну, а чтобы было более... Реалистично да, этот путь, то есть овал, можно перейти в свойство вид и сделать его прозрачным. Все, его не видно, и Луна наша движется только по этому овалу, за Землей, перед Землей, вот таким вот образом. То есть еще одно применение ограничителей, чтобы объекты вели себя так, как нам надо, а не так, как им хочется или еще кому-то. То есть Луна движется... По эллиптической траектории вокруг Земли. Еще одно применение. Спасибо Альфусе Борисовне Баховой. Да, это из ее урока взято. Это вот такая вот интересная задача. При поднесении фигурки появляется ответ тангенс 30, и ее нужно переместить туда к чему это относится. Ну, вот я допустим сюда. Так. Ну и так далее. Что здесь используется? Здесь во-первых используется ограничители привязка к сетке. То есть все эти фигурки, они привязаны к сетке и поэтому встают все на свое место друг на друга не заезжают. Во-вторых, у каждой из этих фигурок, допустим, вот я выделил вот еще одно понятие, метка. Метка это текст, который может возникать при наведении мыши на фигуру, а может быть постоянным. Здесь настроено возникать при наведении. Вот она стоит, поведение, подсказка, то есть в режиме подсказки. Мы подводим мышку, и появляется эта подсказка. Если мы поставим у метки всегда включено, то, соответственно, вот она будет всегда включена. Да, можем выбрать всегда включено, и она будет включена всегда. То есть таким образом с помощью метки можно вписывать тексты в любую фигуру, в квадраты, в треугольники, в круги, на фотографию написать текст, и он будет с этой фигурой, этот текст всегда связан. Итак, метку можно, шрифт можно, да, шрифты настраиваемые, размер шрифта, цвет и так далее. То есть, вот еще одно применение ограничителей, чтобы фигуры были привязаны к сетке. Ограничители по линиям, видно, что эти фигуры не заходят за наш прямоугольник. И метка, метка текст, который может возникать при наведении мыши, либо всегда быть там. Таким образом, можно в любую фигуру вписать нужный нам текст, и он будет привязан к этой фигуре. Что у нас осталось? А у нас осталось у меня все. Да, у меня все. Поэтому, если какие вопросы, или кто еще что-то слышал и не понял как, можете спрашивать, или по материалу, который был. Как раз 10 минут плана именно на вопросы. Поэтому пишем вопросы. Данную презентацию я выложу, потом всем разошлется, соответственно, все эти ссылки, где, чего. Видеозапись делается также будет выложено и всем все будет сообщено, где это можно посмотреть. Вопросы есть? То есть сегодня я рассмотрел лишь очень малую часть каких-то приемов. Да, только самые такие интересные, самые те первые, которые может любой использовать и уже получать какую-то интерактивность на урок. Диска с учебным материалами на сайте нет. На сайте видеокурс выложен. Его надо смотреть онлайн. Вот я уже показывал. Заходите в AdCommunity, переходите в раздел в помощь пользователю. И здесь Active Inspire обучающий курс. И вот, соответственно, вот он видеокурс. Ну и все. А диска здесь нет никакого. Диск Нигде диск распространяется с доской. То есть покупаете доску, и в нем будет диск. Если доску покупаете в наш. Итак, я помню, где-то в середине был какой-то вопрос а, про профессиональную версию доска. Я говорил, профессиональную версию можно получить, если у вас доска 300 или 500 серии. Тогда вы можете получить ключ активации и активировать профессиональную версию. Если доска, версии, вернее, если доска сотой версии, 187 или 178, то профессиональную версию не активировать. Вебинары планируются именно по доске. Я не знаю, следующий вебинар будет в следующем месяце по системе опроса. Active Expression. Там планируется достаточно интересный вебинар по системе опроса. Регистрация про систему опроса, если? Ну, пока я точно еще не знаю, что там точно будет конкретно, потому что еще я над этим не думалось. Просто думала основная тема. Но если надо, будет порегистраться. Покажем. Ну, на сегодня, значит, у нас все, вопросы кончились. Значит, всем спасибо большое. И большая просьба к участникам сегодняшним. Если будет у нас второй раз вебинар по этой теме через неделю, через две. Пожалуйста, вы уже не заходите, пускай другие люди посмотрят, потому что вы уже слушали, слышали, можете видео посмотреть, вспомнить. Дайте возможности другим, потому что действительно было заявок очень много, а канал вебинара ограничен. Всем спасибо, большое до свидания и до новых встреч.